Привет! Меня зовут Ирина, мне 21 год, и я живу в Украине, в городе Бердянск. Я обычная студентка, и, как и у всех студентов, мне никогда не хватало денег. Плюс я узнала, что меня ждет в будущем. Да, это 200-долларовая зарплата и сорванные нервы. Я должна была стать учителем музыки. Ну так вот, я начала искать выход, и я его нашла. Единственное место, где есть деньги, которые доступно всем, это интернет. И именно поэтому я начала поиски удаленной работы или хотя бы подработки. Таким образом, я попала на автоматизированную систему для заработка Форсаж Инфо. И уже первый мой чек составил 400 долларов, а это вдвое раз больше, чем зарплата учителя, который мне предлагали. Итак, если ты тоже сидишь без денег, если тебе интересны новые возможности, крутые новые возможности, или если тебя просто не устраивает качество твоей жизни и ты хочешь что-то изменить, нажимай на ссылку, регистрируйся, изучай информацию и начинай уже зарабатывать. Если смогла я, сможешь и ты.